Привет, Казань! Сегодня в студии Роман Даров. Давайте вместе узнаем, как проходит студенческие будни. Сегодня в выпуске. Работу приемной комиссии обсудили на состоявшемся ректорате Казанского федерального университета. КФУ и Ассоциация юристов России подписали соглашение о взаимодействии. Конфликт в Сирии в ударе по авиабазе в Хомсе винят Израиль. На состоявшемся в КФУ очередном заседании ректората обсудили шесть вопросов, большая часть из которых затрагивала работу приемной комиссии. Подробности расскажет Аделя Шемилова. 9 апреля состоялось очередное заседание ректората. Перед началом работы ректор КФУ по традиции вручил грамоту победителю премии профессор года в национальной номинации в Приворском федеральном округе. Им стал заведующий кафедрой конфликтологии доктор политических наук Андрей Большаков. Дать большая часть вопросов по дня затрагивала работу приемной комиссии. Ректор напомнил собравшимся, насколько важно работать на увеличение не только количества абитуриентов, но и качества. Самый главный вопрос сегодняшнего дня – это вопросы, связанные с подготовкой университета к приему студентов 2018 года. Да? Вот это самая большая как бы, задача – нам набрать контингент талантливых Студентов. С основным докладом по первому вопросу выступил ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Он отметил готовность к работе в обновленном формате. С 18 мая в Униксе будет открыта промо приемной комиссии для консультации абитуриентов и их родителей по вопросам, связанным с приемом. Также там мы подготовили рекламные растяжки, которые будут выставлены к этому же сроку. Определенные места дислокации технических секретарей, сняты, и размещены на сайте в виде инструкции для подачи документов из страны СНГ особенно, и значит, на закон у нас соду на все необходимое оборудование. Выслушав доклад, ректор КФУ озвучил поручение провести полноценные исследования образовательного рынка. Далее участники заседания заслушали доклад о планах на новую приемную кампанию директора Химического института имени Бутлерова. Как отметил докладчик, по результатам прошлого года институт все показатели выполнил. Теперь цель подразделения – увеличить долю иностранных студентов к 2020 году до 20%. Продолжил тему директор Института физики Сергей Никитин. Он доложил о динамике качества приема в свое подразделение за годы. Также теме привлечения российских и зарубежных абитуриентов был посвящен доклад про ректора по внешним связям. «Первое, значит, получил одобрение ректора, это то, что вот мы работаем с абитуриентами, как работаем, как документы оформляем в одно окно, как он говорит. То есть сосредоточить в одном месте, а вот ректор вообще предлагает совершенно уже, как говорится, прямо в деревне универсиады это сосредоточить. Ну, «Попробуем это делать». Затем ректорат смотрел вопросы, обязательные к обсуждению перед вынесением на заседание ученого совета. Среди них в частности обсудили изменения в организационной структуре Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Для оптимизации ситуации предлагается создать две кафедры – национальных и глобальных медиа – и телепроизводства и цифровых коммуникаций. Медийная среда является одной из самых динамичных, быстро развивающихся, очень быстро меняются вызовы на рынке, да, и хотелось бы действующую структуру высшей школы привести в соответствие к тем вызовам, которые нас на медиаполе ожидают. Завершая ректорат, проректор по научной деятельности Денис Нургалиев отметил работу диссертационного совета. Важной новостью сообщения стала возможность получения официального документа государственного образца. Аделья Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Между Казанским федеральным университетом и Татарстанским региональным отделением Ассоциации юристов России подписано соглашение о сотрудничестве. Подробности далее.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 Артем Тупичкин, Дмитрий Варламов, Универньюс. А теперь коротко о том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете. 10 апреля в ИТС КФУ состояли соревнования «Лего-роботов». Студенты 4-го курса Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета уже не в первый раз создают из обычного конструктора роботов. В информационном агентстве «Татарный форум» ученые Казанского федерального университета презентовали сборник столетию образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. В IT-парке прошел финал конкурса лучших школьных и студенческих проектов Digital Star. Конкурс направлен на развитие молодежного цифрового предпринимательства. Диана Шилова, Дарьяна Храбрецова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 9 апреля прошло сразу два совбеза ООН. Действительно, листерийский конфликт перерастает в широкомасштабный военный конфликт. Олег Кашин попытался разобраться в ситуации. 7 апреля целый ряд западных государств обвинил власти Сирии в использовании химического оружия в Восточной Гуте. Эта информация поступила от неправительственной организации белой каски». Информация от этой организации не всегда подтверждалась, но страны Запада склонны доверять этому источнику. Информацию об использовании бомбы с хлором в городе Думе опровергло как правительство России, так и Сирии. Вдобавок к большей эскалации конфликта 9 апреля военно-воздушные силы Израиля совершили авиаудары по сирийской авиабазе Т-4. Комментариев Израиль пока не дает в теле в есть информация о том, что Израиль пошел на этот шаг под влиянием Соединенных Штатов Америки, своего давнего союзника. Проблема э, химического оружия, которое, э, так сказать, Запад пытается обыграть. Проблема несомнительного прав человека. Ну и целый ряд других причин, которые находятся для обвинения в Сирии, они как бы являются действенным инструментом, в первую очередь, для того, чтобы воздействовать на Россию, вот, а во-вторых, чтобы реализовать собственные цели э, Запада. И вот как бы вот эта совокупность нескольких факторов она привела к тому, что Израиль э, совершил вот этот акт, так сказать, и последствия его будут очень, конечно, серьезными. 9 апреля провели сразу два Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Первый совет был посвящен предполагаемой химической атаке. Инициаторами выступили страны Западной коалиции. Несмотря на то, что все дипломаты пожали друг другу руки, риторика была жесткой. США приняли позицию мирового жандарма и уже грозятся виновникам. Об этом заявил Василий Небензи, постоянный представитель России при ООН. Впрочем, риторику изменили не только дипломаты, но и Дональд Трамп, чьи речи становятся жестче. Президент США примет решение о военной операции против режима Башара Асада в т 24-48 часов эксперты допускают даже удар США по российской базе Хмимим, как и по другим объектам в Сирии. Это может грозить столкновением двух ядерных держав США и России. Сегодня, если действительно э, Дональд Трамп выполнит те обещания, или обещания, заявления, которые он сделал, вот, если такие выпады так завершатся еще и проведение военной операции, то это приведет, конечно, мир сказать, на грани очень серьезного конфликта, на, на Ближнем Востоке, разгорание этого конфликта дальнейшее. Ну а за этим, может, последуют более печальные последствия. В этой связи не стоит забывать про дело Скрипалей. Лондон связывает два этих события: отравление Солсбери и использование Сирии химического оружия в той или иной степени именно с Россией. Вызывает вопросы и относительная тишина мировых СМИ по поводу Йеменского конфликта. Между тем, гражданская война на юге аравийского полуострова сравнима с событиями сирийского конфликта, а по количеству вовлеченных в нее сторон даже превосходит. Всегда, когда есть несколько очагов напряженности, так сказать, равного уровня, или приблизительно равного уровня. В любом случае, средства массовой информации на каком-то из одних, на каком-то одном очаге всегда делает акцент. В данном случае получилось так, что этот акцент смещен в сторону Сирии. Но я с вами с этим согласен, что в Емине обстановка тоже очень тяжело. Официальная позиция правительства России – сотрудничество с Западом, совместное расследование химических атак в Сирии и попытка предотвратить широкомасштабный военный конфликт. Олег Кашин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе свежих новостей. До скорых встреч!